Я падший ангел, сброшенный с небес, Мне в жизнь людскую Нужно окунуться, мне нужно знать, Как пахнут море, лес, Чтобы на небо заново вернуться, Мне нужно знать терзание души, Уставшее от предательств и позора, Как можно жить среди людей во лжи, Как избежать завистливого взора. Мне нужно знать, как умерла любовь, За что ее терзали, унижали. Чтоб за спиной открылись крылья вновь. Мне нужно знать, за что Христа распяли. Хочу увидеть в подлости предел, Хочу найти людское сострадание. Нельзя мне оставаться не удел, Я сброшена на землю в назидание. Все чаши горькие должна испить до дна, Грехи земные на себя примерить, Что значит лезть и как она сладка и глубину порочности измерить, не нужно на земле все претерпеть, людей на верность, доброту проверить, чтобы на небо ангелам взлететь, мне нужно человечеству поверить.